«А ты меня не съешь? Ты что, так делают только самки?» Без проблем автограф дам. Ой, блядь, я настоящий шикаников. Будь здоров. здоров. Здоров. Слава Советскому Союзу. Будь здоров. Поддерживаю Ленин Касач. Поняла, милый, что с котом? Что с котом? Что ты с ним сделал обратно? Что ты ему дал? Ты же сказал виски твои. Я дал виски. Какое виски? Я тебе сказала вискас. Вискас. Но... А палку боюсь сломать. Тюлька к пиву, тюлька к пиву, тюлька к пиву, тюлька к пиву, тюлька к пиву. Приветствую вас, чемпион. Чемпион зверей. Чемпион людей. Пачки, блядь. Уйди отсюда. Иди отсюда, мне рано вставать завтра. ¿Qué os ha Да не рей, Он ты умер заебал. от коронавируса, по любому умер от него. Гопнем, не подходи к нему, блядь! По любому блять. гопнем, что-нибудь вытащим. Да не болеет он этим вирусом, он с Петропавловска. Ебать, перегар нахуй! <музыка> Я сказал, пошел нахуй от моей рыбы, блядь! Я <свес> путину. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Входим в воду, ноги держим вместе, колени не сгибаем, носки натянутые. Как быстро избавиться от тараканов? Берем молоко и добавляем в него тосол. Все это выливаем на пол. Тараканы съедают и им приходит конец. Я же говорю, вот если человек не пьет, это ебанутый какой-то. Ой, блин, не дадут, сука, в темноте с гусенки нажраться. Ну как проехать? Не знаю. Не знаю. Боже, добрый день! Я вас помню, Жень! Да, я вас помню! Там есть пиздричество! Это есть там как... Трахнет! Ебанет! Мне некогда! Либо вы мне не Кей, hey, Can't run out of the hospital. But I'm home alone. <tune noise> Tom, Don't be the special. Don't be suspicious. Don't be special. Don't Сейчас я peces, don't pizas peces, don't Buenas tardes, perdona, para Bologna? Para Para allá. Allá. Que bueno tío, olet <muchas> Что? Это свинина, предназначенная для котлет. Что? Ну проходи. Мне что? Ну давай я проведу. Давайте тебе помогу. Это мое невезучее место. Когда здесь сто сорок пролетаешь. Нихуя свою, блядь. Ты блядь. Поехали! Давай наш девиз H2O Девиз не наш Наш C2H5OH Помидоры, помидоры, помидоры, овощи Поиск любви, куда не знаю сам. Ты подглядываешь! Ты что здесь делаешь? Ничего. Что значит ничего? Это что такое, господи? Кукушка, кукушка, сколько мне до дома осталось? Куку, ку ку-ку, Что ты подглядываешь? Что ты подглядываешь? Тосенька, а ты куда легла? Это бомба, бомба-ракета, это приколдес. Вот мой сосед красит крышу гаража. Он понимает, что он мою крышу красит или нет? Спасибо, сосед, я тебя признаю. Coca-Cola! <clears throat> mountain dew!